Всем привет, с вами Рушкара, со мной, со мной сегодня пчела и Вигиги. Привет! с вами Сегодня у нас баталия в школе. И у каждого по три жизни. Кто их потратит, тот автоматически проигрывает. Ну что ж, начинаем. На счет раз, пять, два... 4, 3, 2, 2, 1. О, минус сразу две жизни. Ой, одна жизнь, точнее, две жизни осталось, понимаю. У пчела одна жизнь осталась. У Ромы две да. жизни. Ну, вот это сейчас было опасно. Опасно, опасно, опасно. У меня одна жизнь осталась. Ну, не, пожалуй, я тут останусь. Ладно. хорошо, ну давайте. А, -а, а, все, я проиграл. Впереди yeah. у нас выиграл. Да ладно. Он тебя что-то... Не, это он использовал четыре. Он никогда не может выиграть. Это... У него пулемет. Те, кто уровень школы. Можно уже спустить. Ладно, ребята, второй раунд. Первый, раунд. Раунд. Первый раунд у нас тем, что ЕГЭ -зан, занял первое место. Я третье. Или стоп. Нет, я второе Ты пчела, пчела третья. У нас идет второй раунд. Ну, что ж, ребят, второй раунд. У нас обратный счет 5, 4, 3, 2, 1. Ну все. Ой, я знаю эту, эту пчелу Там он где-то сейчас сидит Там Вон там Выходи Смотрите Это уже по мне Это уже по мою душу Я походу М -м -м. Вот это сейчас Пацаны, надо бы лучше прыгать таблетки Твои Понятно Улица Крякнула! Улица Крякнула! Вот ты, улица! Я уже срался, кинул! Так, у меня осталось две жизни, у кого еще? У кого остались? У, меня. у кого сколько осталось жизни? Одна у него. У меня одна. У а, меня у тебя? одна. а у тебя сколько? У меня одна. Мне надо покушать стыков. Ага. Ясно. А у тебя уже Хару Две, я же говорил. Так. Лучше не подходить к этому. а, -а, -а! Спасибо, Виктория. Кто умер? Все. Понимаю. Патроны, патроны, патроны, патроны. Я занял топ-1. Еху! Стресит. Ну что ж, ребят, у нас третий раунд. Так, ребята, мы заняли все свои боевые позиции. У нас обратный счет. 5, 4, 3, 2, 1. Ну погнали. ха ха у него... У него одна жизнь осталась Как было хорошо, что... Если бы я по тебе попал К сожалению, нет Поэтому нет У меня две жизни, как у пчелы Поэтому да Вот так Сегодня у нас, ребята, среда серии не было так. потому что наша команда не смогла сюда собраться поэтому мы ее пере переносим на следующий день а это уже оглушающие гранаты у меня одна жизнь народ у меня одна жизнь Я не крыса, я просто умею играть. Ну ты крыса, мы поняли. А, -а, -а, -а. а это Навально то, что он летает? <парт -т conferences> ну чё, сколько у Рова? А у него одна жизнь. Да, я шуму ему для жизни. Ну MVP. поэтому что? Четвертый ты раунд? И давайте тогда сейчас быстренько -то посмотрим, сколько у кого очков там у меня. Одна победа у Ромы. Одна победа у тебя сколько? А, вроде тоже одна, может две. А у угу. меня тоже одна. Ну, ладно. четвертый раунд. Если меня, ну что ж, ребят, я заносу свою боевую позицию, не знаю, как там пацаны, я лично готов. Также, ребят, у нас есть правила на улице, ни в коем случае не выходить вышел за улицу, автоматически ты ну проигрываешь. Что, пацаны, Начинаем через три, два, один. Ах ты ж крыса! Я не крыса. Так, ребята, мы продолжаем Ух ты ж! Ой! Понятно. Прям в пиксель а, да? Я, во-первых, у тебя истратил все твои жизни Потому что э, Первый раз я тебя подстрелил Когда ты на меня начал нападать Второй раз я тебя сейчас подстрелил И третий раз вот, ты, ты выбыл, алё Это четвертый раз я тебя убиваю Нет, меня... Ты меня... Ты меня... Ты Это... Это... да, Ой, Рома, я тебя убивал три раза Это был четвертый раз Успокойся. Ты проиграл. Я... Примета, как должно. Так, ребята, мы... Примежали. Коридор. Вообще-то подсказывать нельзя. Это, во-первых. Во-вторых. Да. Я, блин, какой коридор? Ты, блин, где вообще? Давай не пи на пистолетах. А, не, на пистолетах нельзя. А я тебя за заметил, алло. Вол, А, я на дробовике обпустил, блин. Ты просто в тупую тратишь патроны, чел. Думаешь? Да. Блин. Ф -а. У меня -а. есть еще две жизни в запасе. Да, Опа! Одна жизнь. А играть? у меня одна жизнь. У пчелы тоже. Сейчас решится все жизнь. в один момент. Даня, Вы да, я взял да, этот топ. Ну, ладно. Фух, Давайте, ребята, заряжаемся пятый финальный раунд. Это было сложно. Так, ребята, пятый финальный раунд. Если сейчас победит пчела, то у нас будет с ним ничья. Если... О -о -о. Уже начали кто-то бросаться. больно на сердечко, что, что? Я, в те... я в тебя попал? А. Стоп, стоп! Пробует ну, на жизнь. Вы что, охренели? Вы что, говорили? Ну, ну все, Даня, сейчас будет решаться последний раунд между тобой и мной. Вы что, говорили? Вы что, сговорились? Нет. Сначала меня, а потом ну ты его или он тебя? ну ты самый слабый среди нас тут так, когда... как-то по факту две жизни Дань, я в тебя верю я буду следить за его глазами что-то что придет в его колено у нас одна жизнь а раз у меня а разве у меня было не две как бы чел да? да у меня как а, раз... да, нет. Ай. Ай, ладно. я победил все равно шо? у нас с тобой ничья Рома на, на втором месте давайте все сюда все к лестничной площадке вау вот это эффектное появление ну что ж ребята на этом мы заканчиваем ролик это филирическое окончание. Всем удачи, всем пока. Без план подписывайся.